Итак, открываем Quixel Mixer создаем новый проект. Меняем размер Plane. И теперь давайте импортируем Displacement карту, которую экспортировали из World Creator 2. Кстати, сразу хочу сказать, что Quixel AFStorm не поддерживает xr 32 бит, Но я экспортировал Displacement в этот формат. Потому, что так получается идеальное качество данной карты. Если Вы рендерите в других рендерах, она прекрасно читается там. Но для Quixel Mixer f storm нужно ее конвертировать в PNG 16 бит. Для этой задачи я буду использовать Photoshop. Чтобы узнать высоту, которую Вы хотите установить в настройках Displacement, просто включаем Observe Tools world Word Creator. И смотрим максимальное значение. В данном случае, оно равно 903 метра. Иногда я еще использую нижнее, которое сейчас равно 921 метр. Это значение мы также будем использовать в 3ds Max. Так как в Pixel я не с реальными размерами для удобства, то значение высоты для Displacement будет равно 90 метров. В принципе, это сейчас не так важно, так как мы все равно будем использовать Displacement-карту, сгенерированную из Word Creator, А в Quixel просто референс для удобства понимания того, что у Вас происходит в сцене со всеми материалами. Итак, приступаю к назначению разных материалов с помощью масок, которые получили из Word Creator во время экспорта HitMaps в первой части. В онлайн-библиотеке Quixel огромное количество материалов. Достаточно написать в поиске ключевое слово и Вы найдете то, что нужно. Кстати, размер Тайла я тоже настраиваю на глаз, чтобы было больше художественно, а не сверхреалистично, Так как тогда нужно тратить больше времени на борьбу с видимыми границами тайлинга. А это не является целью данного урока. После назначения всех материалов Quixel Mixer, ландшафт выглядит таким образом. Теперь экспортируем этот объект Quixel Bridge с Metalness Workflow. Так как, если Вы выберете спекуляр. Некоторые текстуры не будут импортированы в WebStorm Render. Возможно это баг, я не знаю. Но с металлностью работает отлично. После экспорта, открываем 3ds Max, создаем F-Storm Sun и два plane, один из которых будет референсом во Viewport. Как раз на Reference, я всегда назначаю Display модификатор, чтобы увидеть ландшафт во Viewport. И так гораздо удобнее выбирать нужный ракурс для рендера. На основной плейн я назначаю в шторм displacement модификаторы, в слот которого загружаю в шторм bitmap. Как видите, референс совпадает с пленом для рендера и это очень удобно.